Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот наступила у нас замечательная погода. Весна. Правда, пришел сегодня поздновато с работы. Около часа, может, даже около двух, плюс-минус. Думаю, пойду, пока солнце светит. Немножко подготовлю почву. Ой, под горбузы, да и под бульбу. Сезон. Ну что, пойдем смотреть, что мы сделали. Малинку, которую привезла жинка, слава богу, уже проросла Все хорошо, здесь 115-17 Курки более-менее несутся Правда, мы от них яйцо не закладывали Но на продажу, по крайней мере, есть а, Та же, вот, как вы знаете, уточка вот там в жизни радуется Но снесла 9 яиц Пока больше не несется Но и не садится По какой причине, я не знаю Но если кто знает, может подскажет Потому что 9 штук это мало, это не 16, не 14, но не садится. Там мы сделали такую шифера приставку. Ну, не знаю, что-то эффекта нет. Ну вот, наш шум мотоблока уже в мае Два месяца будет. Ой, два года, я извиняюсь, зарапортовался. Фрезы здесь я немножко укорочил, потому что тяжелая земля. Сырая, я думаю, немножко будет ему полегче. Ну, вроде бы все. Окей, не поломал. Идем на город. Ну вот, друзья, подготовили мы огородик под горядки, а это по прямой С левой стороны, вот здесь у нас, с правой стороны у нас здесь зерновое Но есть просевы, поэтому вот такие два выступа будем досевать с ячменем Вот наше все зерновое, здесь пшеницы то втекали Ну а там дальше подготовил почву неглубоко, честно, под картофель Участок под картофель здесь у нас небольшой, длина метров 70, ну и ширина метров 8-10 ну, метров 9 э -э Глубоко не пахало флюзой, потому что потом будет сложно полугом пахать. Но немножко сделал так поверху, пробежался, чтобы немножко закрыть влагу. Э -э научное такое выражение, для того, чтобы сохранить влагу в почве. Да? Так как сейчас начнется жара, и все испарится. И потом будет, будет тяжеловато. Но в конце там начал раскидывать навоз Но вот здесь начал раскидывать навоз Для того, чтобы посмотреть, как же буду заделывать Я почву с навозом под горбузы Ну, более-менее нормально Немножко, конечно, потрудиться надо Но все это раскинем, все это заделаем Наверное, правда, не сегодня, потому что скоро уже на работу ехать Вот, зерновые Ну, а там наша хозпостройки Ну что, друзья, пойдемте к роликам Здесь вот под всем зерном выровним. Так, по кроликам, друзья, зарабатывать на кроликах стало намного сложнее. Комбикорм, к сожалению, очень-очень дорогой. Мало что дорогой, так получается, еще и кроликов не так сильно берут. Покупательская способность упала, слава богу, хоть барашки людей заинтересовали, остался только у нас один барашек. Так, дальше, приплода нового нету, но сейчас будем ложить, ставить маточник в эту клеточку, Здесь малыши карандаши. Слава богу, осталось это вот здесь вот трое, раскупили. Цену негнул, чтобы хотя бы что-то продать. Потому что все кушают, всех нужно кормить. И как-то это накладно получается за прошлый месяц, за этот месяц. Потому что сегодня уже 29 числа. Друзья, чистый заработок у меня составил меньше 100 белорусских рублей. Это практически ничто. Ну, даже меньше там 100 рублей. Из-за того, что комбикорм все-таки у нас ценник сумасшедший. И как дальше мы будем крутиться с кроликами, я, друзья, честно, даже и не знаю. Здесь вот такие уже малыши карандаши. Мамку обнимают, в жизни радуются. Ну, вроде кроличата есть, а кролы должны быть. Ну, как с ними всем этим справляться? Видите, здесь только один остался. Здесь вот еще три сидит. То есть, вроде бы попродавал, но ну не знаю мясо у меня сейчас нету что то продавать все продал уже до этого то есть на мясе немножко можно больше бы заработал на этих поместных кроликах сильно много не заработаешь потому что я и цену не гну а если начнешь цену гнуть ничего вообще не продашь короче кролиководство у меня сейчас туговато идет или сбыт или корма не знаю ну что-нибудь конечно будем думать Крутиться, как сюда и вертеться. Видите, уже здесь вот комбикорм закончился. Нужно подсыпать. Здесь также нужно подсыпать. Все кушают. Продаж мало. А комбикорм заканчивается. Ну, как всегда, в нашей жизни, если что-то не хотят брать, то другое только дай. Например, сейчас спрос на поросят у нас в Беларуси, по крайней мере, в нашем районе сумасшедшие. Все спрашивают, а взять негде наши свинки сокатируют. Политные девочки, да? Хорошая будешь мама. да? будешь хорошей мама. Вот такие у нас колобки, да? То есть спрос на свинину и на поросят очень хороший, поэтому, если вы хозяин живете в сельской местности, не держите что-то одно, держите несколько, да, вкусненько так, да, вкусненько, мой молодец. А если были бы, например, у меня только одни кролики, э, ну, прожить у было бы тяжело. Спрос на яйца куриные сумасшедшие, только, дай, свинина тоже, поэтому вот и держим мы, да? Ой, такая хорошая девочка, да? Ой, хорошая, все, сейчас укусишь, не запалится Я Сейчас сам кушу. Котопец Котопер жизни радуется, ой, такой уж хороший Выпустите меня, да? Не выпустим Так, друзья, чуть не забыл Цыпленка все же у меня забрали другие люди для чего не знаю, но забрали почему не забрали предыдущие которые брали 11 штук, я не знаю предлагать предлагал, но не взяли так, по поводу инкубации новой партии, у нас к сожалению вчера проверялось на, вот на авоскопирование вот такое яичко че, щаус, оно не наиграно и вот такое яичко породы якобы Брама, тоже было не наиграно оно видите, вот такие вот овальные, то есть почти, если ячейка 5 сантиметров, они почти в 5 сантиметров, так сюда мы положим их, так получается из 63 яиц наигранных было 61, все они вот так лежат, есть конечно под сомнением, на которые вот вот эти голубые они под сомнением, но я все-таки их оставил, но ну, а так слава богу, вроде бы лучше, чем предыдущая была партия, в предыдущей партии 11 штук, сразу же выбракована было, ну, будем ждать, надеяться, что-нибудь, да, наверное, и получится. Включаем розеточку. Сейчас температура сразу покажется, какая у нас онлайн в инкубаторе. И сразу же, как вы видите, переворот. Думаю, сразу вам покажу, друзья. Если кого-то будет интересовать рассада перцев, милости просим, всех постараемся обеспечить. Ну, не всех, но да и все вы не приедете здесь даже Юлька посадила какие-то дыни или там что-то, ну что-то, короче, она посадила перцы вроде бы неплохие разные здесь немножко засвечивает, отсвечивает короче, все подоконники уставлены в перцах здесь какие-то маленькие для себя здесь уже, вон, видите, уже бутончик начинает, это первые, которые были посажены здесь тоже сейчас будем подкармливать ну и вот эти, видите нужно все подкормить. ладно, друзья, затягивать видео больше не буду всех благ вам счастье здоровья было мирного неба над головой если какие-то вопросы появились задавайте вид из окна маленький садик и сельская жизнь всем пока